Здарова, пацаны! Всем привет! Мне тут по счастливой случайности оказалась камера GoPro 11. Я, естественно, на нее никогда не снимал. И я почему-то подумал, что вам будет интересно, как мне тут все происходит. Съемка от первого лица, как я снимаю, как я живу, какие использую вещи, оборудование. Вот эти шланги понес сейчас их Алексею, потому что собаки у него всю дорогу грузут по стромке, и он собирается с них замутить страховочную оболочку. Гонка еще не началась. Это первый день. Перед выходом экспедиции остается буквально два дня. Каюра готовится к выходу. Собирают оставшиеся вещи. Кто-то, смотрит, что у него не хватает. Находимся мы традиционно в поселке Эсса, как и остальные года. Гонка стартует отсюда, со стадиона линген Положились в двухэтажном доме. Вот так все живут. Кто где, кто-то расположился на полу, в спальниках, в крематах. Кому-то хватило комнат. Кто-то лег прям на кухне. Я вот сейчас собираюсь, кстати говоря, пойти снимать и думаю, какой у меня объектив одеть. И перед этим, конечно же, я все веки смотрю, протираю, потому что пока что еще на это у меня есть время. После случая с матрицы на рыбалку когда я не смог стряхнуть пыль и попала на матрицу вода То есть моя слюна Я теперь всегда ношу с собой вот такую грушу которая стряхиваю пыль Если такая на матрице есть На full frame матрицы я снимаю на FX3 При смене объективов постоянно залетают какие-то пылинки Потому что это огромное отверстие Засасывающее в себя воздух Короче, грушу и какой-то минимальный комплект Рекомендую с собой носить На улице очень ярко, солнечные деньки стоят Морозная, поэтому я всегда использую нд фильтры nd фильтр у меня Tiffin 82 мм Практически все объективы у меня G-Master, а соответственно у них один диаметр 82 мм, и это очень удобно. А вот и первый каюр, чемпион Николай Левковский, встретился мне на пути. Кстати говоря, ительмен. Очень приятный мужик, добрый, отзывчивый, всегда может помочь, с отличным чувством юмора. И Андрей Казаков, тоже очень приятный парень, не подозревает, что я его снимаю. Сейчас пойдет показывать мне, как укомплектовал свою нарту. Спасибо тебе огромное. спасибо. Сколько ночи температура была, мужики? 30. 30. Ночью температура опустилась до 30-31 градуса и, так слову сказать, очень холодно. Утром ну, примерно столько же. Мой снежник. Вот на этом снегоходе. В этом году я погоню. Шестисотка и какая-то супер гусянка. Каёшка широкая. Не, ну видишь, что то там есть? есть. Ага. Ну и нафиг. Не да не, не, у меня принципе, пенсионерская Вишим езда. Видишь, он лёгкий Угу. Ну ты, ух... -ху -ху. Ну я, конечно, ешь нормально, но да. всё просто есть. Да. Ещё. Собаки, привет. <гук> все, все, все, все, все, все, всё. Не отвлекаю. Короче, вот здесь ночевали собаки-каёшки. Буквайров пока нет, поэтому я снимать сейчас еще не буду. А вот и Андрей Симашкин, шестикратный Снежные чемпион гонки Берингия, представитель ну, мгновенько «Снежные, «Снежные псы». Нарточка прям, брань, узенькая такая. Сейчас да? удивляется, какая классная нарта у Каюра Алексея Попова. Здесь сходу решаю взять один шот, как минимум звук и крупный план, потому что Андрей наверняка что-то сейчас будет говорить интересное, он всегда говорит интересные вещи. Поэтому я мгновенно реагирую, нажимаю кнопку REC и беру несколько планов. Делали, когда перевозили людей, есть такая, как бы место, для, где сидит пассажир. Звук в пушку, я взял новую пушку на Соньку, тоже от компании Sony, не помню как называется И пишу через ручку XLR, соневскую, в этот раз я очень доволен звуком Вообще просто безупречно, мне все очень нравится С двух метров можно взять спокойно лайф или интервью В этом и заключается особенность документальной съемки, репортажной, да, как я это делаю Чтобы у тебя был классный звук, всегда на готове камера И ты мог мгновенно реагировать на те или иные моменты Можно есть? Ну, мы вешали, Сколько собак? 14. Ой, 13. 13. Судья Яна Чикина проверяет укомплектованность каюрских нарт на предмет всяких разных вещей со своим помощником, а я в это время собираюсь сменить локацию, пройти по бревнам и посмотреть, что там происходит в другом месте. Потискали с Алексеем местного дворового пса, какого-то щенка, которому еще рано идти в Перенгию, и пошли погулять по заброшенным теплицам, в которых когда-то выращивали, наверное, помидоры, огурцы, а теперь здесь стоит заброшенная техника. Сделал Алексею прямо сейчас пару карточек. Я даже хочу тебе фотку здесь сделать. Решив, что хватит снимать уже на ширик, вернулся домой за длинной фокусной линзой. Это у меня 100-400 G-Master. Спасибо большое Семену, что дал мне в эту гонку его попользоваться. Очень крутая линза, очень резкая, очень качественная. Ну, впрочем, как и все G-Master. Но, если честно, я бы себе уже брал не 100-400, а 200-600. Вот этого парня в зеленой куртке как раз такой был с собой. И я у него, конечно же, пару раз брал его поснимать. Очень впечатлился, дал себе слово, что к лету О, себе да. такой же приобрету. Оллллллллллллллллллллллллллллллллл да. Обожаю снимать на длинном конце, потому что ты всегда можешь поподглядывать за человеком, который не будет подозревать, что ты его снимаешь, и таким образом все его движения, все, что он делает, будет максимально натуральным, и ты передашь всю атмосферу, как она есть. Снимая в S-Log3, методом пробы ошибок я уже отстроил себе этот профиль, у меня есть отличный проявочный лут, который переводит его в REC 709, таким образом я с цветом ничего никогда не делаю практически, максимум что могу это выровнять, правильный баланс белого, но никогда не подкрашиваю ни тени, ни хайлайс, там ничего такого я не умею делать, поэтому цвет у меня все время максимально приближенный к натуральному. Надо наклеить номера, чтобы все было по закону Мой снегоход, который мне в этом году выдали На котором мне предстоит пройти полторы тысячи километров пути По тундре, по лесу, по пухляку Снегоход видавший виды Его подарил губернатор Берингии Еще в далеком 2011 году Таким образом снегоход прошел половину Берингии И вот теперь мне выпала честь проехаться на нем Снежник надежный, с широкой гусянкой Сейчас попытаюсь его завести в мороз Минус 30, он с ночь простоял А чуть-чуть подсел Потому что, естественно, уже старенький Но снежник заводится Тем не менее, он мне ни разу сбоев так и не даст Снегоход, в общем, классный Что-то так туго схватывается Минус 30, потому что Сейчас я собираюсь на стадион, где за день до основного старта проходят небольшие соревнования, в которых участвуют каюры между собой. Камеру в сборе с ручкой и с микрофоном я перевожу вот в такой сумке. Это аналог Манфрота. Очень удобно ее хранить в снегоходном кофре. Очень важно иметь быстрый доступ к камере. Как я уже говорил, бывают такие моменты, когда камера нужна незамедлительно и нет времени, чтобы ее собирать, устанавливать микрофон, настраивать что-то еще. Сейчас мне нужно развернуть снегоход, чтобы подготовиться к выезду на стадион сейчас проехать туда подальше чтобы никому не мешаться он за снегоходом стать чтобы потом быстро сесть и уехать давай а ты куда идешь да. куда идешь куда идешь помогать что уже идешь работать Нет, что. Давай, дашь комментарий почему на снегоходах собак для сюжета Скажешь за стола ну, это, это не сложно пойдем меня... сразу пойдем Основной моей задачей было освещение гонки И поэтому время от времени мне приходилось делать новости а чтобы делать новости, необходимо брать комментарии официальных лиц За сбор информации, структуру, подготовку вопросов и всякое такое Отвечает мой корреспондент это Александра Радченко Мы прошли с ней всю гонку Собственно мне остается только держать камеру Следить за фокусом и контролировать звук XLR, ручка и профессиональная пушка Значительно облегчают задачу в этом плане И мне остается только контролировать гейн относительно внешнего Среды Это я делаю через наушники, либо по пикам в камере. Главное, чтобы гейм не выходил за минус 6. Я всегда стараюсь держать его в этом пределе, и тогда со звуком будет все в порядке. Помчал на стадион, у местных попытался а выяснить стадион? дорогу. Стадион где? гендак. Двинулся дальше, превысил скоростной режим. Представитель власти сразу же мне об этом указал. Я извинился и поехал дальше. Что, Дальше рутинная задача от моих корешей телевизиончиков с регионального Привет. ТВ, нужно было провести прямую трансляцию при помощи мобильного телефона и вот этих вот радиопетличек. Вайдон, История такая, что мы в определенный момент выходим в эфир, а корреспондент что-то там говорит, берет какое-то интервью и загрубляемся. Сигнал передается из телефона прямо в телек и в интернет, и люди видят, что происходит. Ну, наверное, вы об этом все в курсе. Эсса и Быстринский район по праву можно назвать родиной Беренгии. Так, сегодня весь день снимал в ППО для трансляции. Пришло время обратно включить ВСЛОГ-3. Дальше на скорую руку беру интервью у Алексея. Вы его можете знать по фильму «Время бежать», который есть на канале. Человек-герой все же отважился пройти большую гонку полторы тысячи километров на своей упряжке, которую взял у семьи Семашкиных в «Снежных псах». Ну а сейчас последние штрихи перед выездом. Большую гонку. Утром будет старт. Сейчас все перевозят собак, нервничают, готовятся. Я в том числе, потому что впереди нас ждет полторы тысячи километров это время когда у тебя все должно быть под контролем и я имею в виду не только технику но и все остальное свое здоровье свою жизнь потому что малейшая ошибка на снегоходе в лесу или где-то еще на опасных участках может привести к потерю не только камеры но и самого ценного что у нас есть надеюсь вам было интересно а главное полезно посмотреть этот выпуск несмотря на то что он снят на gopro 11 очень крутая камера мне все понравилось и дай знать в комментариях, нужны ли тебе такие выпуски или нет с моей работой, о том, как я показываю, как я снимаю и что я вообще делаю, чем занимаюсь в свое, так сказать, рабочее время. Ну и я думаю, что на этом, пожалуй, все. Увидимся, услышимся, спишемся. Пока!